Добрый день, В продолжение наших предыдущих рассказов о оружии вот этом, Hatsan IT-4410 Tactical, вот такое исполнение у него, я решил сделать обзор, сравнить эту пневматическую винтовку с имеющейся Hatsan 55S. Просто так, для того, чтобы показать отличие винтовки поружина поршневой от винтовки с предварительной, вернее, от газобаллоны винтовки. Начнем с винтовки вот этой PSP винтовка Hatsan IT-4410 в тактическом исполнении. Не так часто она встречается у нас в городе в магазинах я ее вообще не видел, поэтому пришлось заказать ее через интернет довольно интересная модель такого хищного дизайна вот так у меня регулируется приклад вылет приклада приклад можно снять вообще вот здесь подпружиненный подпружиненный фиксатор если его нажать вот так вот чем-то приклад можно брать совсем. Длина вот в таком виде 72 сантиметра. Длина с прикладом метр, с установленным прикладом. Поставим на место. Также а, вот эта щечка, вот эта щечка, она может двигаться по вертикали вверх. Для этого надо расфиксировать вот эти два винта, а, поднять на необходимое расстояние и опять их зафиксировать. То есть, а, здесь вот таким методом это реализовано. Так как щечку не надо нам постоянно двигать туда-сюда, сделано так. Выдвинул, зафиксировал, пользуешься. А, по поводу прицельных приспособлений а, здесь устанавливаются они а, вот планка вивера здесь такие же три планки на цевье сюда можно установить снизу как правило сошки слева справа можно а, установить лазерные целеуказатели фонарь а, Скажу вот, что в комплекте с этой винтовкой шли вот такие сошки. Тоже хацановские фирменные. Но, как выяснилось, они абсолютно не подходят для установки на это оружие. То есть, видите, посадочное место вот это вот, оно рассчитано под ствол. То есть, вот эти сошки крепятся к стволу. Соответственно, у винтовки у эти 4410 снизу не ствол, а резервуар с воздухом и вот эти сошки сюда, но ну, никак встать не могут. Соответственно, мы, так как была вторая винтовка у нас производителя отца, поставили их сюда. Сюда они встают, можно сказать замечательно. Получается вот такой вид у нас. Правда, так как винтовка это переломка, однозарядная, сушки придется каждый раз снимать при перезарядке. Но, ну, по крайней мере, хоть какое-то применение и мы нашли. Вот. Что еще отличие этих двух винтовок вот, относительно вот этой тактической? Она многозарядная. Здесь а, в комплекте идут три магазина по 10 пуль, вот здесь расположены, вот так вот они вытаскиваются, вот он у нас, они снаряженные, два магазина запасных и один основной. Для того, чтобы его извлечь, надо вот так оттянуть рычаг взвода, и вот он выходит. Вот такой у нас комплект. устанавливается также И вот это вот латунный рычаг он фиксирует магазин здесь вот в ствольной коробки здесь направляющие вырезаны в корпусе то есть вставить по-другому не получится только в одном положении магазине вот так вот. А, еще на этой винтовке есть антапки для крепления ремня ремень тоже идет в комплекте я его по показывал в прошлом обзоре а, распаковки а, спереди антапка металлическая на прикладе она а... вы вылита в корпусе самого приклада то есть пластиковый вот Насколько она долговечная, вот эта перемычка, я не знаю, честно говоря. Эксплуатация покажет. Вот такое решение. Две металлические антапки было бы, конечно, надежнее, но ее, скорее всего, здесь крепить негде. Также, отличие этих двух винтовок, значит, тактическое имеет сразу с завода возможность поставить... Саунд-модератор, то есть глушитель. Откручивается вот такая заглушка. И мы видим, на стволе уже нарезана резьба. Соответственно, продаются уже готовые саунд-модераторы во многих оружейных магазинах, которые можно просто купить и навинтить сюда. Скажу, я уже заказал сюда модератор. Он скоро приедет, и я сделаю обзор об установке его на эту винтовку. Ну, естественно, постреляем, сравним звук. По поводу 4410 в тактическом исполнении вроде бы все. Теперь эта винтовка. Hatsan 55S. Одна из самых недорогих моделей Хасана, имеющая возможность неплохого тюнинга. Здесь уже я установил прицел. Прицел установлен на монолитное основание. Прицел Гамма 3932. Китайский. Ну, испанский, но это, похоже, китайский клон. Потому что на оригинальном прицеле, насколько я знаю, название Гамма выбито объемно в самом корпусе прицела здесь просто нанесено краской ну и цена соответствующая почему на монолитное основание поставил, а не воспользовался кольцами, которые шли в комплекте с прицелом здесь уже стоит газовая пружина соответственно мощность этой винтовки увеличена примерно в три раза относительно того, что было то есть скорость пули более 300 метров в секунду а, Имеет на выходе из ствола Соответственно, так как это а, Пружина, поршневая винтовка У нее довольно большая отдача а, И прицелы на таких винтовках На усиленных Имеют свойство рассыпаться После какого-то количества выстрелов а, Отлетают прицельные сетки а, Линзы смещаются Поэтому рекомендация и сбивается само, само направление прицела. Поэтому рекомендация на усиленной винтовке после установки либо усиленной пружины, вернее заводской пружины, которая идет изначально сильная, либо газовой пружины ставит прицелы на монолитное основание. То есть вот такое. Здесь еще есть одна тонкость. Сейчас ее покажу. Вот немножко торчит, видите, белая полосочка. Вот. Белая полосочка. Это у нас прокладка кожаная. Она по всей длине этого основания. Я это прочитал на каком-то из оружейных форумов. Для продления жизни прицела рекомендуют положить между монолитным основанием и э, самим корпусом винтовки кусочек, полоску кожи. Вот я попробовал это сделать. Также посмотрим, как... Э, эта фишка покажет себя в работе. Поможет, не поможет продлить жизнь этому прицелу. После установки газовой пружины звук выстрела стал громче, чем было до установки. Соответственно, и сила отдачи тоже увеличилась. Я, скорее всего, сниму вот этот надольник, пластиковый со временем и попробую поставить саунд-модератор для уменьшения звука выстрела. Вот эта винтовка в изначальном своем исполнении, то есть вот как она пришла мне из магазина, стреляет очень тихо. Я даже удивился, что она вообще... это выстрел был. То есть я тяну на курок, и пуля вылетает практически беззвучно. Довольно необычное ощущение после стрельбы из пружина поршневой винтовки. Здесь уже игла поменена на... Ту, которая идет, скажем так, для продажи в Европе, мощная для охотников. В понедельник я ее заряжу, заправлю из баллона высокого давления и попробую пострелять. Также, что меня удивило, что убойная сила сразу из коробки, вот у этой винтовки, несмотря на весь грозный вид, вообще никакая. То есть, если вот эта винтовка с газовой пружиной, пробивает 2,5-сантиметровый э, слой ДСП практически до конца на расстоянии 5-6 метров, то при выстреле из этой винтовки, из коробки, э, пулька отскакивает. Она даже не может войти в ДСП. Она отскакивает, слегка сминая головка. Вот. После, э, вот, после того, как я поменял иглу, мы посмотрим, как увеличится э, Пробивная способность этого оружия. А здесь, в этой винтовке, вот, возвращаясь к 55-му Хатсану, крепление прицела другое, нежели на 44-м. Здесь ласточкин хвост, так называемый. Соответственно, и прицелы, и крепление под прицел нужно подбирать с учетом этого. То есть, крепление ласточкин хвост. А... Вот эти вот зубчики снизу на э, вот этой площадке под прицел должны иметь острые кромки они бывают такие полукруглые бывают острые то есть если у вас э, они полукруглые то за э, ласточный хвост они могут просто не зацепиться вот есть такая особенность особенно если вы что-то подложите вот как я это сделал то есть была проблема я сначала пробовал более толстую кожу подложить они просто не захватывали вот эти вот выступы на ласточкином хвосте вот эта площадка. Я не мог ее закрепить. Потом положил более тонкую кожу и смог это все поставить. В следующем обзоре, скорее всего, мы сделаем сравнительное, сравнительное испытание по пробивной способности этих двух винтовок. Обе будут на момент испытания усиленные. То есть здесь газовая пружина, здесь Усиленная игла Тонкая игла И мы посмотрим На том же самом ДСП который у нас уже по традиции является Испытательной площадкой Отличаются эти две эти две винтовки Или нет Пружина поршневая И PSP На этом я обзор заканчиваю Если есть какие-то вопросы Можете писать в комментариях к этому видео Всегда отвечу До свидания